социальная ресурсы на сеть. Так, всем привет. привет это кто у нас тут на связи? Мы. Ну, а кто мой? Антон это а. кто? А он, ты не знаешь? Ну, нет, наверное. Мы пока все остальное. Антон, Паблаб? Аккуратно. Ну, как Паблаб. Что-то типа. Да ладно, не стесняйтесь. Ну, у меня просто, честно говоря, не, поворачиваю... не поворачивается язык называть Паблабом, когда там так мало оборудования. Хм. Так что у нас еще кто-нибудь будет? Нет, у меня сейчас еще Коля присоединится... Ну, Вовка вроде бы там онлайн, как раз его надо это звать. <свист> <свист> Если я буду эту хрень показывать, все будет видно, у меня еще не будет видно. нам эта штука если у нас есть э, веб э, прототип в виде веб-сайта он конечно далеко от того что надо, но тем не менее он есть да, очень далеко что-то мешает что мешает артем присоединился так кто такой город так я наверное камеру выключу, что мне все тормозить начинает тогда картинки какие нибудь Нет. да не, не нужен фотошоп. просто даже можно было бы если бы ты мог приехать ко мне я бы тебе дал свой компьютер ты бы векторе нарисовал ручкой прямо на экране просто не на бумаге а на экране и это можно было бы потом экспортировать куда угодно на сайт вставлять фотографии, показывать, презентации делать. Ты же видел, как я графику делаю? Да, но я в Москве буду часов через двенадцать, километров Социальные ресурсные сети по переходу к ресурсно-оритерной экономике. Ну или как Жак Фрейско это называет, Correlation центр. Но это уже готовая будет система так называться. То есть центр координации или центр корреляции. Не знаю, как точнее перевести. В общем... Некий э, автоматизированный мозг по распределению, учету, производству ресурсов. А, в смысле. А, то есть сейчас идет конференция о начале или о каком-то уже среднем этапе. Вот. На, тот проект, который мы начали с Владом, называется Корревейшн центр концепт. То есть это концепция того, как может э, выглядеть этот корревейшн центр. В виде реализации программной, да? то есть, например, там тот же веб-сайт. <coughs> Или приложение, да, то есть такой сайт, который еще можно, например, на телефонах, на планшетах, на любых устройствах использовать. Ну, О, А кто-то еще может пойти? Да, он да, да. А что, Володя не реагирует? И он кто-то написал? Да, написал, он не реагирует. А ты ссылку мы скинул на конференции? Да, да, да, и Холли, и вам его тоже. А вы не можете свой экран показывать? Я могу, но мне надо подключать видеокамеру и, блин, тормозить будет. Не, на своей помощи хандаудца. А, да, нет, в смысле экрана, ты мне говоришь, что я не Нет, в основном говорю Константину. А, ну нет. Не, ну конечно, я экраны могу показать. Кажи как... То есть у вас тоже эта функция есть хандаудца, да? Но ну, она ну, она у всех есть, кто по соке участника подключался. Вот правда, у меня, конечно, компьютер очень сильно тормозит. Не знаю, как, с чем это связано. Костя, я в чат скинул проблему, которую Кори возникла, чтобы не сталкивался. В какой чат? Чтобы общаться на видеоустречках, чат-конференции. Включите плагин Google Talk. <coughs> Ну, не знаю, тут вот в групповом чате ничего нет. Тут куда ты скинул, я не понял. Четовая конференция. А, так, блин, сейчас я себе кину личку. Какой конференции? Да ладно, я в личку все кинул. Что-то мне картинку то На, во, Коля подключается как-то Так, ладно, Коль все равно не может говорить, я, короче, ему скинул ссылку для гостей. Кто не может сейчас. говорить? Коля. Ну короче. Черт, тогда сейчас начнем уже. Прямой эфир. Не должна превышать 8 часов. Окей. Так, всем привет. Это конференция на тему Correlation Center Concept. А, то, то есть э, это будущая система система перехода к ресурсно ориентированной экономике одна из возможных то есть на принципах э, в экономике э, мы создадим сайт где каждый человек используя свои ресурсы э, и включая их в работу также пред предлагая друг свою работу другим ресурсам будет а, получать все необходимое для своей жизни и для реализации его целей то есть эта штуковина а, позволит без а, ну короче производить все что угодно без а, денег а, то есть а, основная идея в том что а, к примеру вот у нас есть поле, трактор, мельница, комбайн, грузовик, пекарное зерно, тракторист, комбайнер, водитель, мельник, пекарь. Они все собираются в производственную цепочку на принципах в экономике. То есть ну, сайт вообще собой будет представлять социальную ресурсную сеть. Влад, вот, я вот, кстати, ссылку скинул на конкретный этот пример. Если в чате на нее посмотрит, то откроется можно ее в принципе демонстрации экрана показать как это будет примерно выглядеть, потом покажем, но вообще можно посмотреть, что сейчас вообще у нас реализовано. То есть мы с, опера... с ресурсом поля производим какие-либо действия конкретно производства муки и получаем муку. Производство муки у нас раскладывается на тракторист, трактор, дизельное топило, мельница, мельник и так далее вот и, э, грубо говоря это производственная спочка ну, короче эта система позволит в дальнейшем э, разложить всю экономическую систему вообще всего чего угодно на огромную блок схему в результате которой мы получим возможность э, смотреть на действия вообще любой э, экономической системы создавать э, локальные безденежные сообщества э, вот, так. далее что хотелось бы сказать ну, во-первых э, с понятием викиномика я думаю ну, кто знаком, кто-то незнаком на всякий случай поясню, что это наука, которая придумала Википедия э, по разработке производственных э, цепочек это еще Павел Буров там миллион долларов выделил в Википедии. Вот, ну не суть важно. В общем, э, ну конечно тут будет а вообще ничего не видно наверняка, да? Вообще ничего не видно, <клес> Нет, не видно. <клес> Лучше отсканировать это, либо вот, как я тебе предлагал, приехать ко мне перерисовать. Это в виде да. электронного варианта. Для этого тебе просто понадобится твоя рука, и все. То есть ты просто будешь на необычном листе рисовать, а на электронном. Понятно. Понятно. В общем, короче, это будет социальная ресурсная сеть. То есть там будут профили людей, как ВКонтакте. Вот. Но одновременно будут, и, грубо говоря, у каждого человека определенные вещи, либо определенный труд. И будет определенная а, биржа, а, а, и будет, а, самое главное, редактор. То есть, а, грубо говоря, каждый может создать производственную цепочку, даже школьник. А, и школьник может а, вообще один построить а, экономику целого города профицит. Так, сейчас я все подключаю. Так, хотя не буду Ладно. Короче, есть функционал авито. Функционал авито заключается в том, что можно выложить какую-нибудь вещь, либо какую-нибудь работу. На нее найдется какой-то покупатель, который может взять ее и купить за деньги. Вот, но по факту нам, ну, допустим, не обязательно покупать трактор, чтобы обработать поле. То есть тут нам, допустим, нужна функция аренды, да? Аренды там также нету. Там это можно только указать как другую цену. Типа не за трактор указать, а написать, что это цена, и тогда этот функционал, в принципе, будет реализован. Но для того, чтобы экономика работала вообще сама по себе, то есть ну, как вот Жак говорил во времена Великой Депрессии, то есть заводы стоят все как бы на месте, ну что такое, случилось денег нету, деньги обрушились короче, ну и все короче, вот, а если рассматривать проблему, допустим, всех деревень и так далее, то тут как бы денег быть и вообще не может, вот, то есть по факту этот трактор можно вложить в производственную цепочку, чтобы тот, кто его вложил, получал конкретные блага. То есть, допустим, конкретную муку или конкретный хлеб или конкретные кондитерские изделия, либо деньги от продажи какого-либо продукта, либо включением этого в пай какого-либо кооператива, либо использование этого как ну, этого ресурса для участия в других цепочках и так далее. То есть, грубо говоря, через эту штуку люди могут объединиться, накидать себе определенную цепочку экономики и, как бы, все жить безбедно до конца там, этой технологической эпохи или еще чего-то. Вот, к примеру, как будет любой человек этим пользоваться? То есть, есть у него одного человека трактор, да, у другого человека поле. Кто-то выкладывает трактор, кто-то создает производственную цепочку, которой нужен трактор. И по таким-то таким характеристикам эта вещь подходит к этому делу. Вот, следовательно, она, грубо говоря, в поиске отображается. Следовательно, ее. Привет, Коль. Следовательно, ее можно включать в производственную цепь. Производственная цепь создана, то есть на экране панели существует много-много всяких значков, типа там поле, трактор, тракторист и так далее. Вот. Вот И за это по принципу биржи, грубо говоря, назначаются определенные ну, вознаграждения и также ставки на ну, условия, допустим, залога и так далее. То есть если человек говорит, что он предоставит трактор к такому-то времени, то он, допустим, ставит либо с производственной цепочки, какое-либо количество продуктов, либо ставят просто деньги, либо что угодно, и так далее. Вот. потом э, создатель цепочки, либо если эта цепочка общественная, все выбирают, э, ну если, если общественный метод голосования, если создатель один, то тогда как бы он выбирает. Вот. причем каждую почти цепочку можно будет копировать, как бы, и заново ее сделать. Э, только будучи самому создателем. И метод эволюционного отбора идей покажет, какая из цепочек более хорошая, то есть присоединятся люди и так далее. Вот, в общем все эти ресурсы собираются, работа производится, поле пашется, хлеб производится, мука производится, булочки производятся, что-то продается, все получают в результате необходимые ресурсы. Вот, то есть некого кренделя с деньгами, который всем эти деньги раздать, чтобы это все заработало, а потом в три раза больше денег себе захочет взять, как бы не требуется вообще. Вот, в общем, при помощи этой штуковины мы сначала получим снимок всей экономики, также создадим кейсы, чтобы экономика могла развиваться. Ну, еще одно движение, ну, движух. В общем, собираем сейчас кейсы успешных производств, вот, и чтобы люди могли где угодно их воплощать. Вот. Еще там будет а, вообще а, большая карта ресурсов, то есть что из чего производится вообще на свете. То есть а, там будет там, энергия солнца, почвы, там, океаны и так далее, там прочие ресурсы. Вот. И показан весь перечень их трансформации, да, там допустим, для микроконтроллеров там, или космических кораблей. Год, с вариациями этой трансформации и также с конкретными примерами производственных цепочек и производств каждой трансформации вот дальше эта штуковина позволит сделать локальную экономику <coughs> то есть Локальная экономика, в принципе, уже может являться частью ресурсно ориентированной. Как только штуковина охватит весь мир, тогда можно сделать ресурсно-ориентированную экономику вообще. Вот. И это как бы один из вариантов переходного периода. То есть люди просто начали пользоваться определенной системой. Ими теперь нельзя управлять. Им теперь, то есть не нужны никакие напечатанные правительствами бумажки там так далее и они как бы начинают все себе для жизни необходимое производить сами вот и все дальше они просто допустим начнется этого, там в России грубо говоря будут давать людям из другой страны, начнется это в другой стране и грубо говоря пойдет по миру и просто все начнут пользоваться этой системой потому что это будет удобно а потом с производственной цепочки вообще лучше создаваться автоматизированно специальным софтом. И будет, в принципе, ресурсно ориентированная экономика. Вот. О, ну, вообще, моя задача сейчас, это все это, ну, во-первых, было придумать, составить, увидеть. Сейчас я пишу алгоритм то куда что нажимает что происходит то есть э, я этим уже игрался но я игрался во сне а, вот и нужно будет все это воплотить а, в коде а, воплощает а, в коде константин вот мы с ним иногда на катонах тоже ну то есть встречаемся как бы пишем код вот а, но на самом деле конечно нам нужно больше людей и или хотя бы больше тех кто вообще заразится идеей разработки такого софта потому что это просто нужно вот ну в общем вот жду ваших вопросов или что непонятно вообще спрашиваете. но по сути это бартер получается или нет не бартер да это система микробартера то есть и бартером является не прямой бартер а косвенный бартер просто передачи прав на те или иные физические ресурсы то есть в итоге там будет допустим кому то принадлежит там 10 там, килограмм из тонны а, хлеба и он в итоге этим как транзакции а, может автоматизировано с другими людьми обмениваться Влад, я думаю, все-таки тут зависит от ситуации В самом простейшем случае сам сам по себе бартер, он не обязательно У нас есть исходные ресурсы, есть то, что мы хотим сделать Если ребята, которые в этом деле участвуют, готовы всю свою работу делать бесплатно Просто ради того, чтобы дойти до цели, например, построить тот же космический корабль, да, грубо говоря То пусть они это делают то есть, Если они согласны делать это все просто так но если они не согласны, можно туда наслаивать всякие разные долевые собственности, бартеры и прочие всякие стимулирующие игрушки. Но это не, не само ядро системы. Ну да, то есть, в принципе, можно играть и тупыми деньгами. А у вас какая-нибудь схемка есть, концептуальная? Ну, типа блок-схемка какая-нибудь? Ну, а вот ты то только что видел, то, что показывали? А, это, это листочек, да? Нет, ну... не, не листочек, а сайт. А, ну да, ну там, как бы, может, я его посмотрел. Ну, там... это, это был пример одной производственной цепочки, или ты что-то другое имел в виду? Ну, более абстрактное есть что-нибудь, нет? Ты имеешь в виду сам, саму производственную цепочку для самой для самого коррелэйшн центра, то есть, как им пользоваться, как э, основные алгоритмы происходят в нем? Что... Mm. Но я вижу, что здесь одна, то есть, пример одной производственной цепочки. А эта производственная цепочка, она интегрирована в саму систему сайта, правильно? Ну, в, в данный момент это просто пример. А, а, да. Вот, вот, да, она там одна, но их будет много, и будет целая глобальная карта экономическая, где можно будет на каждый уровень опуститься и каждый один фрагмент перехода из одной формы в другую просмотреть. Как это происходит, сколько раз это использовалось, там... Какие люди этим занимаются и так далее? Да, можно самому создать какую-то часть этой цепочки, либо какой-то другой метод преобразования ресурсов будет. Ну вот, а функционал, например, вот как, как, эти, как эти цепочки между собой взаимосвязаны, как как туда интегрированы пользователи? Что-то в таком духе. Конечно, абстрактная ну... картинка. Более. Ну, по сути, это сама производственная цепочка для самого корреляционного центра. То есть, что он делает с пользователями, как он их, грубо говоря, трансформирует, что он делает с информацией, как он ее трансформирует. Но я думаю, что такого нет. И Влад как раз говорил о том, что он собирается это сделать. Ну да. Ну, вообще, как это будет выглядеть, мы не знаем, потому что обнаруживать там куча ресурсов, которые оказываются там в руках активистов проекта Венера. К примеру, тот же э, эти бесконечные доски. Как там? Ну, короче, бесконечная доска, на которой можно рисовать. Вот. Real-time board? да, да, да. -да, -да. Вот, то есть мы сейчас обнаружили, что, оказывается, у нас в активистов один из создателей, так что, в принципе, вдруг это может быть похоже, допустим, на вот эти реал таймборда. Ну, то есть, мы в принципе, не знаю. Мое видение, это как, грубо говоря, в принципе это. Несколько. Это даже не важно, как оно будет в итоге выглядеть, важно, как оно будет э, работать по факту, то есть какой будет алгоритм. А как это он будет выглядеть, это не важно, потому что может быть несколько сайтов сделано где-то вообще в, в, в игровой форме, где-то это может быть серьезный бизнес-сайт, да, где-то это может быть сайт, посвященный именно проекту Венера, и так далее. Но они все могут использовать одну базу данных, одно ядро и одни и те же алгоритмы. Я так понимаю, эта штука модульная, да, то есть там можно любой модуль подключить, можно как-то настроить, можно... Ну, конечно, такие вещи, как деньги и прочие бартеры, вот это все, скорее всего, будет подключаться как модули, потому что эта вещь может быть интересна конкретной аудитории людей, которые все еще привыкли пользоваться этим, но в целом оно в будущем не нужно будет, и оно просто будет отключено потом, когда люди mm -hmm. сами будут готовы от этого отключиться. Um на движок есть какая-нибудь ссылка просто интересно на, э, на, на самом деле... Как... а что еще раз на вики как каком там... ты на вики номик наука номик... это не совсем движок это концепт а окей окей это скажем так текстовое описание на наука о это я просто опустил уже в момент на движке на каком планируется создавать ну в принципе что это еще? не это сейчас не так важно в том плане Понятно. что э, самое главное именно как будет устроены основные алгоритмы то есть как это все будет происходить в принципе э, есть вот э, лично у меня там с, свой движок вообще база данных то есть в принципе если удастся э, довести его до до ума, то он сможет заменить любую базу данных в мире, которая есть в данный момент, да, и это будет все open-source. -но. Вот. Но, в принципе, можно использовать любое существующее сейчас в данный момент решение, чтобы не изобретать велосипедов и быстро попробовать эту концепцию. Самое главное – это идея, то есть, вот основные алгоритмы, как, какие, какая есть основная информация, то есть, например, у нас есть ресурсы, есть трансформация между ними, серия трансформаций между ресурсами – это производственная цепочка или технология, то есть, технологическая цепочка, то есть, иными словами, то, что отвечает на вопрос «как?», то есть, вот это самое ноу-хау, да, как взять несколько исходных ресурсов, и сделать из них несколько или один конечный ресурс. Вот, То есть, как у нас, грубо говоря, одно существительное становится другим существителем, или серия одних существительных дру... превращается в другие, да? А вот эти трансформации – это и есть глаголы. Вот. То есть, Короче, прин... сейчас нужно понять просто, что нужно сделать определенную вещь, вот, грубо говоря, по сути к этому сложились, теперь… Идет непосредственно допилка концепта и потом поиск пути реализации. Uh -huh. На ну, чем как-то так. Понятно, что как бы здоровье, но вообще штука, ну, она позволит, там... Вопрос, вопрос, грубо говоря, интересна ли вам эта тема и готовы ли вы подключиться к тому, чтобы развивать это дело. Потому что в одиночку, конечно, сложновато нам это делать. Либо подключить кого-то да если вы знаете там людей которым эта тема интересна или программистов или дизайнеров или кого угодно людей которые умеют делать все что угодно э, с компьютером то есть например рисовать там что-то видеоролики то делать трехмерные модели все что угодно все нам пригодится потому что процесс э, проект достаточно такой объемный вот вероятнее всего получится согласовать еще его и с проектом венера но если даже это сделать не, не получится все равно можно это сделать со своими силами еще немножечко предпосылок тогда расскажу я почему вообще такая идея возникла. Я сейчас занимаюсь community development, помимо всего прочего, чем я занимаюсь. Это, короче, отдельная структура, которая выращивает community workers, а эти люди едут на территорию, разговаривают с местными людьми, объединяют их в комьюнити. На русский язык комьюнити переводится как набор социоэкономических взаимоотношений. М может быть привязанных к территории, может не быть привязанных к территории. Вот. Собирают из них комьюнити. Потом дают им технологии, как, допустим, что-то производить. Эти люди смотрят на свои ресурсы и начинают научить какие-то производства, либо своими силами, либо там берут какие-нибудь там гранты на поддержку и так далее. Вот и эта система получит, ну, как бы допустим, никто не знает, что вот в там соседнем городе или в соседнем деревне производится какая-нибудь штука, которая в принципе может как-то там чему-то помочь. К примеру, я сейчас даже не знаю, элементарный пример. Приехал в деревню, вот, и тут продается только в магазине и как бы всякая отрава. Вот. А, к примеру, кур здесь никто не продает, то есть все выращивают их для себя, а на продажу, вот, иди в магазин, покупай, как бы, на наколотых таких же кур, как в Москве, <laughs> вот, а, такое же, ну, такое же, там, гадкое мясо, гадкие продукты, вот. А, и а, никто не мог а, обладать функцией а, того, что, допустим, я... За какое-то время говорю, что мне понадобится такая-то такая еда в таком-то таком объеме, в такое то время, в таком-то месте. вот, И никто об этом не мог знать. То есть все магазины ориентировались на то, что в том-то месте продается столько-то примерно того в такое-то время. Вот, И фактически нельзя построить, было никакой плановой экономики. То есть, если бы через эту систему человек увидел, что мой рацион питания такой-то и то-то, то-то я планирую взять там-то, там-то, то он мог бы, допустим, организовать производство тех же, там, допустим, десяти кур, сыра, там, еще чего-то, меда и так далее, Вот, и мне все это предоставить. Вот. А так как мы не знали вообще о друг друге, о потребностях друг друга, и он, допустим, не знал, что я приеду сюда такой крутой, который может там, любой ноутбук починить, грубо говоря. Вот. А у него лежит там, условный ноутбук. Вот. И никто ничего не знает, как бы, и вопросы решаются в абсолютно рандомном, неспланированном порядке. Вот и в полном хаосе. Вот, эконом... нас, кстати, есть, есть, есть, э, люди. Если кто-то вообще планирует э, производство, да, например, даже если он знает, что кто-то будет это, этот продукт потреблять, э, может еще быть важно, чтобы он занес информацию о том, что он планирует этим э, производством заняться и уже начал им заниматься для того, чтобы это повторно никто не делал. В том плане, что могли хотя бы приехать к нему, посмотреть, как у него там что происходит, и только в том случае, если совсем э нет шансов на то, что у него что-то получится, сделать альтернативный вариант. И к тому, что очень часто еще есть проблема, что люди э делают одно и то же производство, и потом это выливается либо в перепроизводство, либо, если мы говорим о технологических вещах, Таких как программирование или исследование. Люди просто теряют время пустое. Ну да, то есть никакого плана абсолютно выкидывание ресурсов на вентилятор будь что будет, то есть абсолютно не систематизация то есть, как нас вообще захватили, да? Нас захватили супермаркетами супермаркетами по сути да, то есть мы ничего не можем произвести, потому что зачем нам что-то производить, в супермаркете и так все есть, еще и дешевле, чем цена производства. Вот. А никто из людей не может а, ничего делать, потому что если заниматься чисто а, самообеспечением продуктовым, а, то это, грубо говоря, там все твое время. Вот. А тебе помимо этого нужно еще много чего другого, вот, а другие люди ничем другим там не занимаются и все это приходится покупать. Ну, короче, абсолютно не систематизация. То есть, если бы у одного был, допустим, коровник, у другого был курятник, у третьего был автосервис, у четвертого был был там еще что-то, то как бы все можно было делать э, систематически и постоянно вот а так как никто не знает какие ресурсы где у кого есть мы по сути вот живем как э, в космосе в вакууме таком это как жить там я не знаю на тридцатом этаже когда ты смотришь за окно и в принципе у тебя вокруг воздух нет ничего то есть и также в в денежной системе люди живут, не знают ни своих соседей, ничего, никто производит сам, никто, никто ничего не может произвести, может только устроиться на работе кому-то, у которого сейчас много денег, дабы прожить сейчас и посмотреть, что будет в будущем. То есть, никакого развития, никакой систематизации. Кстати, никакой... на тему этих э, супермаркетов, э, они хоть нас и захватили, они нас захватили. Скажем так, сама реализация всего этого процесса, она ужасна, потому что, э, во-первых, для того, чтобы у нас э, в супермаркете все лежало на полках, нужно все продукты э, производить с таким, э, скажем так, запасом, э, грубо говоря хранение, либо просто на, запичкивать их э, консервантами. это первое. плюс <плес> э, существует также огромная проблема, что э, много фруктов и овощей э, даже несмотря на то, что их обкололи всякими консервантами дополнительными веществами все равно они пропадают их все равно выбрасывают. То есть э, экономика существует не э, скажем так, не для того чтобы осуществить реальный заказ человека. А, то есть ну, реализовать потребность. А для того, чтобы создать видимость, что эти потребности могут быть в любой момент э, удовлетворены. Но это, это идет, э, скажем так, все за счет того, что мы в, глобаль... Нам в глобальной картине потребляем огромное количество ресурсов впустую, они просто выбрасываются. И... Понятное дело, что там все вопросы загрязнений и прочих вещей, они решаемые, но тем не менее, если их не решать, то у все будет становиться еще хуже. А ну тут... да, к примеру, то есть вот я заказал себе на год такую-то корзину продуктов. То есть, к примеру, 50% стоимости товара это вообще упаковка. А еще там, 30% стоимости это всякие менеджеры и так далее если не еще триста процентов стоимости. Вот. И в итоге я получаю колоссально малый объем самого продукта, который мне нужен, но за большие денежные вливания, которых в ресурсно-ориентированной или плановой экономике можно легко избежать. То есть, если кто-то знает, что мне потребуется столько-то килограмм курятины, то он просто, если у него и так есть курятина, он просто берет на несколько яиц больше, проращивать и все. У меня есть мясо, я готов за это платить, а, то есть мои деньги там, для чего-то лежит на счету, которым он может пользоваться, и у меня есть, там, а, грубо говоря, определенные рейтинги, что я их эти продукты буду потреблять, и все. И высвобождается огромное количество времени вообще у людей, потому что все занимаются тем, что нужно как бы, остальным людям, а не занимаются тем, что может быть им когда-то в чем-то полезно. Это так же, как учиться пять лет и ожидать от того, что твоя специальность может быть кому-то в будущем востребована. Вот, По сути, считаю. нужно, чтобы всегда был э, доступен глобальный список проблем, которые пополняются в режиме реального времени, и чтобы заказ людей их потребности все были видны в этом одном глобальном списке, чтобы люди и дети, которые рождаются на, на этот свет, могли сразу, вместо того, чтобы... Э, Обучаться всему подряд, просто смотреть, выбирать те проблемы, которые ему интересно решить, и тут же приступать к их решению. В, там, при поддержке учителей, которые просто много, дают им дополнительную информацию. И в процессе всего этого человек будет получать э, опыт, навыки и развиваться всесторонне. Да, или, к примеру, никто не знает, где какие ресурсы, у кого какие возможности и так далее. Все живут э, как бы в вакууме, допустим... Э, недавно тупо сломалась у меня машина на трассе вот мне нужно было там два болта которые которые в принципе почти у каждого там человека есть но ну, это конечно такой пример то есть два болта это не интересно но фишка в том что у каждого там почти они были в гараже у кого есть гараж но мне пришлось Как бы идти искать магазин Потому что вопрос Если у вас там два таких-то болта на улице Как бы неэтично Задавать вот. А тут ты даже не, не человеку Задаешь этот вопрос, о системе Которая просто знает, что вот к этим ребятам Можно обратиться и они в, те, в стольких километрах От тебя, или, например, вообще кто-то может быть В нескольких метрах Ну да, либо работающая машина Которая сейчас не требуется Берешь. Конечно, в проекте «Венера» это вообще решается кардинально, что вообще машины никому не принадлежат, и они все автоматизированы полностью. Но чтобы туда дойти, нужно сначала создать производство машин, а потом это производство машин автоматизировать, ну или хотя бы взять того же Tesla Motors, да, Elon Musk, у них открытые патенты, взять просто, сделать такую же штуку локально, где-нибудь независимо, чтобы просто проверить концепцию, что можно взять и производить машины самостоятельно и их да, или, же автоматизировать Да, или к примеру вот сервис подвезу то есть то люди выходили на дорогу